Еще вопросы. Можно поднять вопрос к Алексею Анатольевичу по ДТП, которое сегодня ночью произошло на перекрестке 9 мая и Комсомольского проспекта. Ну, У всех автовладельцев возникает такая, такой вопрос ГИБДД о том, что экипажи в этой ситуации были не подготовлены, потому что видели, как сотрудники ГИБДД которые выезжали на перекрытие с Комсомольского проспекта к 9 мая. Они выехали на перекресток, выключили проблесковые маячки, затем опять включили. Вышел сотрудник ГИБДД и пытался остановить «Жигули», который на таран пролетел Комсомольский проспект, сбил автомобили и погибли люди. Ну, вот По нашему предположению, что, скорее всего, у ГИБДД не проводятся мероприятия, вот как, к примеру, в ОМОН не проводится в МЧС, когда на живых ситуациях люди тренируются. Ну, вот Здесь подозрение от того, что сотрудники ГИБДД были не готовы к такой ситуации, когда, к примеру, экипаж, который подъехал, мог бы оповестить всех участников ну, подождать, выставить, к примеру, те же шипы, да, для того, чтобы дальше автомобиль не смог передвигаться, ну, то есть среагировать должным образом для того, чтобы не произошло этого страшного ДТП, проводятся ли у вас такие мероприятия, и как они проводятся, ну и как по вашей точке зрения правильно ли поступили вот в этой ситуации Игорь сотрудники БДД. Суще... Это, существо, это вопрос... по существу по безопасности вот, да, дорожного движения, второй вопрос ДТП, закончим, смерти. Второй вопрос закончим, и потом... Ну, давайте, конечно, мы уже сразу разберемся с этим вопросом. Это действительно, сегодня было ночью чрезвычайное происшествие, я не могу назвать, именно чрезвычайное, когда у нас гибнут люди, это всегда чрезвычайная ситуация. В данном случае, вот, если говорить о работе сотрудников ДПС, то в настоящий момент сейчас как раз проводятся все мероприятия по установлению всех вопросов, связанных с этой ситуацией, да, с изучением, с действиями каждого сотрудника, каждого экипажа и так далее. Поэтому на сегодняшний день оценку дать о том, что сотрудник в этот момент действовал неправильно, я не могу, поскольку у меня этой информации пока нет. Сейчас идут как раз именно процессы, связанные с установлением всех обстоятельств этого дорожного транспортного происшествия. 23-летний водитель отечественного автомобиля находился с явными признаками и отказался от прохождения освидетельствования. Говорит о том, что и не имея при этом водительского удостоверения, никогда не обучавшись и не получавший водительского удостоверения, и когда имея при этом уже 10 административных штрафов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Вот, наверное, мы должны говорить здесь в первую очередь об этом. Почему люди, пренебрегая вот этими требованиями, допускают такие ситуации, садятся за руль в нетрезвом состоянии да? и так далее. И, и тем более они выполняют законные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Поэтому применение в той или иной ситуации э, либо оружия, либо специальных средств, в данном случае нужно разбираться конкретно с каждой ситуации. Что касается возможности, имелось, не имелось тогда возможности, мы сейчас в этом случае будем проводить работу и разбираться. То, что сотрудники у нас обучены в действиях, вот именно при крайней необходимости, при необходимой обороне, сотрудники ДПС все проходят обучение и они готовы к действиям в таких, так называемых, экстремальных ситуаций. Поэтому, чрезвычайная ситуация, погибла женщина, пассажир одного из автомобилей. Очень печально. Поэтому здесь наша с вами профилактика, работа, в том числе и с аварийностью, пьяной аварийностью так называемой, тоже должна каким-то образом вызывать беспокойство у всех. А на летний период возрастает да, пьяная аварийность? Конечно. Вы знаете, сложно говорить. Если вы хотите какую-то статистику, чтобы понимание было, да, то в среднем я вам могу сказать, по суткам, каждые сутки да, на дорогах города, по в среднем 25 водителей в состоянии опьянения. Но либо отказавшихся от прохождения освидетельствования. Это тоже сюда в эту цифру входит. Но мы понимаем, почему у нас отказ от освидетельствования на состоянии опьянения происходит. Но, наверное, не просто так, да? Поэтому, вот, ну, в принципе, можете посчитать так, чтобы понимание было, какую работу нужно здесь проводить и каковы последствия. Управление в состоянии обвинения. Я не говорю о алкогольном, наркотическом, я вообще говорю об опьянении. У нас имеет место как одно, так и другое. И причем люди, которые привлекаются ранее к ответственности, в том числе и к уголовной ответственности, которая у нас введена в 264 прим 1 э, за повторность управления и лишение и далее продолжают управлять транспортным средством, будучи лишенными еще и в состоянии опьянения. Такие факты имеются. Но, наверное, где-то мы с вами не дорабатываем, надо тоже задуматься об этой проблеме, которая есть. Она, в принципе, и на территории всей России есть эта проблема. Ну Тогда еще такой встречный вопрос. А что за ситуация, когда у нас с частными такси, там же этот контингент тоже каким-то образом наверное, должен выпускаться? Я не знаю, кто их контролирует? Касается, ну, это это очень, Провально. Большой, Провально очень большой вопрос да. по, вопросу, ну, по перевозкам. Здесь как раз, Игорь Вадимович, у нас присутствует департамент транспорта. Нет, у него автобусы. Я имею в виду профилактики по перевозкам вообще. Я сейчас не говорю между международные, я вообще говорю о Я понимаю, Возмущение Игоря Вадимовича сразу такое. Я вообще говорю, у нас проблемы есть у перевозчиков, и и городских перевозчиков, и так называемые нелегальные перевозчики. И есть уровень э, федеральных органов, которые осуществляют контроль за этими перевозками. Э, в нашем случае, по нашей линии, в случае выявления вот именно нелегальной перевозки, мы прекращаем эту перевозку. Вплоть до аннулирования регистрации транспортного средства. С нашей стороны меры применим, принимаются, поверьте. Но опять же, Давайте понимать, что одними руками госавтоинспекции, ну это, наверное, неправильное понимание, решить эту проблему. Эта да проблема, выходит, опять же, наша с вами общая. Когда у нас в основе длительное время будут лежать экономические составляющие предпринимательской деятельности, я не знаю, это де Юры, либо де-факто, я здесь не хочу сейчас спорить по этому поводу, да, и они будут преобладать над безопасностью, вот именно то, о котором мы с вами говорим. Ну, печально это, наверное, будет, когда у нас понимания в этом нет. Рубль, наверное, перекрывает все, все возможно. А потом мы дальше видим 11 погибших, потом опять 11 погибших, Хорошо. которые в проходе стояли у нас, да, при перевозке. Ну и задаем вопрос, кто виноват? Ну, наверное, ГИБДД кто-то скажет. А я могу сказать, что нет, Не ГИБДД здесь виноват. Это абсолютно правильно. Поэтому здесь проблем достаточно много. достаточно много. Мы как уже надзорный орган, мы здесь свою работу выполняем и будем выполнять.